Маркетинг и результаты бота GenMoney за 2 дня. Маркетинг здесь выплаты 100% сеть. С личников с первой линии, второй линии, третьей, четвертой и пятой глубины вы со своей команды получаете 50% с человеком. А здесь мы можем наглядно посмотреть, как это работает. Глубина первая. Человек зашел на 200 рублей, он получил 100 рублей. Первая глубина 250 рублей, первая глубина 500 рублей, первая глубина 1000 рублей. Регистрация, регистрация, 100 рублей, третья глубина. Дальше еще третья глубина – 250 рублей. И так до пятой глубины вы со своей команды получаете с человека на ту сумму, которую он зашел 50%. А когда у вас будет первая, первой, второй, четвертая четвертой линии там, тысячи человек, ну, представляете, сколько выплат будет с каждого пакета приносить вам денег. И здесь идут пакеты с 200 рублей до 1 миллиона рублей. На каждом пакете есть свои инструменты, то есть воронки, чат-боты, 12 видов трафика, школы МЛМ, психология, марафон – Искусственный интеллект, который автоматически гонит трафик на вашу реферальную ссылку. Вот видите, сколько, сколько регистраций, пока мы с вами разговариваем. Это результаты за два дня после того, как мы запустили бот. Здесь вот результат. За два дня 1991 заявка. Активировались, проплатились партнеры 758 человек, заработали 105 550 рублей на полном автомате. Деньги приходят сразу автоматически на ваш кошелек. Что вам нужно сделать? Вам нужно нажать «Пакеты», «Прокупить пакет» и написать своему пригласителю «Добавь меня в чат по трафику». И здесь вы получите воронки, чат-боты, 12 видов трафика, искусственный интеллект, заявки на полном автомате и выплаты на свой кошелек. Пиши своему пригласителю, он добавит тебя в чат.